Простое, сытное и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить как к семейному ужину, так и подать гостям. Рецепт интересный, надеюсь вам понравится. Попробуйте. Предлагаю приготовить фаршированные котлеты в картофельной шубке. Сочное куриное мясо с начинкой из обжаренных грибов и сыров в хрустящей поджаристой картофельной корочке. Ну кто сможет и устоять. Как вариант, грибы можно заменить на ветчину или положить любую другую начинку на свой вкус. Здесь можно с легкостью пофантазировать на эту тему. В любом случае блюдо получается не только вкусное, но и довольно питательное и в гарнире не нуждается. Количество порций может быть разное, в зависимости от размера отбивных. У меня получилось 4 штуки, порции крупные, в самый раз для мужчин. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все ингредиенты. Куриную грудку нарежьте вдоль на порционные кусочки, отбейте молоточком, посолите по вкусу и посыпьте специями. Для начинки обжарьте грибы с луком до готовности. Добавьте тертый сыр и любую свежую зелень, Посолите по вкусу и перемешайте. Вкуснее тем, кто подпишется. Взбейте яйца солью. Картофель натрите на мелкой терке. Немного отожмите. Добавьте 1 столовый л, мяуке, соль и все перемешайте. Разложите начинку на филе. Сверните каждое филе рулетом и обваляйте поочередно сначала в мяуке. Затем во взбитом яйце. Положите грудку на ладони ложкой, выложите на нее картофельную массу, распределите картофель со всех сторон и прижмите руками, таким образом заверните в шубку каждое филе. Обжарьте котлеты с двух сторон на сковороде и переложите в форму для запекания, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Фаршированные котлеты в картофельной шубке готовы. Подаем самостоятельно со свежими овощами или любым любимым соусом по вкусу. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Куриная грудка 1 штука. Грибы 200 грамм. Сыр твердый 100 грамм. Лук 1 штука. Яйцо 2 штуки. Картофель 4 штуки крупный, мюка, 4 столовые ложки, соль, по вкусу, специи, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите снова.